Мужик, зима один к другому на улицу подходит, огоньку не найдется, а тот, значит, у него бензиновая зажигалка потекла в кармане. Ну, Чилки. Ну, вся, рука, вся рука загорелась, а это тот руки прикурил, ну, бля, фокус. Как отвернулся, он, Уйди, уходи, уходи! Я тупо вытащил раун Раз бот и палка стреляет Да, кстати, реально Стреляет Как у меня Так осторожно там. О, Фрэн! <смех> Или он так красиво лег <смех> На нахуй Нихуя жуя, блядь Ты въебал? Ну, это наушник попал. Не расстраивайся. Так, девочки, карты выбираем. Стасик, тебя это в первую очередь касаться. Гонюк. Ой, Бонюк, не надо. Не надо. Гонюк. Нюк, Эш, Эмбертига, Трейдж, Азия, Базайт, Имзешен. Индзе 2, все, погнали пацаны. Надо, надо. Я, я не знаю их вообще. Да, да именно, я знаю. Самые просто ебовые карты выбрали в жизни. Я знаю вертика, чачу, нюх. Чача? Стоп, чача. А, чача. Почему чача? Пацаны, принюх. Поверь в себя, вы Аля. Ну, ч ты сегодня спил без тусика? Что за тайминг? Плизь. Он минус 50. Ну, 40. А, вы где стоите? Уихали. На че. Я не понимаю тебя, я не русский. А я русский. Молчи, женщина. Сам женщина. Молчи женщина Саша, почему? Он сам дальше накляется. Он просто такой чоо. Чоо. Чо. Как в чате. Аккуратно езжи он слева, сразу, Будда. Будда, езжи, раскачай, да? <связать> У меня нет, сомнений, на на пророк, на О, это, да, это, это про под ноги довольно нос. Где я за лев это тигр? <связать> в натуре чистая В тяга, брат, в тягах. <связать> Давай. это просто вокруг стреляет А он вокруг меня а тут смол дали все расходимся обратно ладно похуй ой у меня пинка всех лимон. А да, тут сюда. или я дал, где? Где? Где? Где? Пацаны, сзади идет. Иди, ты вот yes. а, есть? Объял, yes. а, oh, заснули, блядь! Mm, полосы есть. <laughs> что, я yes. раздал? Ничего меня не убил, я уверен. Меч не задел, меч. пацаны Геральт, фу. Плохой. Гена на, Гена на, Гена на, Гена на. Да, Гера, ну хватит вот и недавно обоссан гера плэнти, плэнти уйди уйди кому кажу? а я там чел ой я геральда да блин я за маг 10 пошёл и Тасян сидит на микроволновке кайфует. Тасян, убей малого. Семечка Блять, убил. Блять. По патуху пиду. Причем тут семечки. Сука, блять. Смок. Кто смок дал? ты ну нафиг ты этот кривой смог дал чел Сука. а сзади там чел плывет на Б Ай, блядь. это Б да ты бы видел бы что у меня тут было и он народ а вот и я наконец-то я появился сделал я ролик и вновь покрыс мне есть другое но там не хватает материала, чтобы сделать полноценный ролик. Охота сделать микс, но ч-то пока нет идей. Поэтому опять кска, вроде уже четвертый выпуск. Рук. Хочу напомнить о том, что тебе надо поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий, чтоб ролик продвигался. А еще также поделиться с друзьями, за что я буду тебе максимально благодарен. Также советую подписаться на мой инстаграм. Там время от времени выходит что-то интересное. Вот сейчас много было историй забавных, смешных, все угорали. И заходи в дискорд. Там весело. можешь я к тебе зайду, посидим, поиграем. Я думаю, нам будет весело с тобой. А на этом у меня все. Всем пока!